Опасна ли мастопатия? В отношении мастопатии у людей два противоположных мнения. Одни считают эту болезнь пустячной, другие, наоборот, уверены, что чуть ли не это не начальная стадия рака. Где же истина? Мастопатия – это доброкачественное заболевание молочных желез, возникающее из-за гормонального дисбаланса. По данным ВОЗК, 40 годам такой диагноз имеет более 60% женщин. Главные симптомы мастопатии – боль, набухание, уплотнение и ощущение тяжести в груди. Подобные жалобы могут предъявлять и женщины перед месячными. В норме такие симптомы могут возникать лишь за несколько дней до менструации и исчезают в первые дни после ее наступления. При мастопатии грудь болит гораздо дольше, и такую боль нельзя оставлять без внимания. Мастопатия может развиться на фоне гормональных нарушений. Она часто встречается при заболевании яичников печени, щитовидной железы, ожирении и других эндокринных патологиях. Причинами могут быть и нервные расстройства, длительные стрессы и многое другое. Чтобы разобраться в причине заболевания, обычно назначается анализ крови на гормоны, проводят УЗИ щитовидной железы, печени и яичника, проводятся консультации эндокринолога и невролога. В некоторых случаях требуется прием гормональных препаратов, но чаще удается обойтись и без них. Есть две основные формы мастопатии – диффузная и узловая. В первом случае в ткани молочных желез периодически возникают мелкие уплотнения, которые потом сами собой рассасываются с началом менструального цикла. Эта форма встречается чаще у молодых женщин и считается менее опасной, однако и за ней нужно наблюдать и по возможности лечить. А обнаружение узловой мастопатии, при которой в молочной железе прощупываются круглые и овальные узелки с четким контуром, размером от горошина до перепелиного яйца, может быть показанием для операции. Считается, что наличие некоторых форм узловой мастопатии в пять раз повышает риск развития рака молочной железы. Индивидуальный график осмотров и обследований назначает мамолог. Он же назначает препараты для лечения и поддержания здоровья молочных желез. А еще поможет в выборе питания и физической нагрузки. Важно немедленно обратиться к мамологу, если есть уплотнение и боль в молочной железе. Увеличение подмышечных лимфоузлов, любые изменения кожи груди, повышение температуры молочной железы, асимметрия молочных желез, изменение формы, размера, втянутость соска и сморщивание кожи груди, выделение из соска. Позаботьтесь о себе. Но не стоит полагаться только на лечение. Поддержать здоровье груди поможет профилактика. Правильное питание. Еда должна быть натуральной. Свежие овощи, фрукты и ягоды следует употреблять ежедневно. Особенно полезны крестоцветные овощи. К ним относятся все виды капусты. Брокколи, белокочанная, цветная, пекинская. Кроме антиоксидантов витаминов А, С и Е, в этих овощах много противораковых веществ индолов, сульфорафанов. Также полезны соевые продукты – сыр, тофу и другие. Там много полезных изофлавоноидов – растительных волокон фолиевой кислоты. Удобное белье – бюстгальтер должен подходить по размеру, но при этом хорошо поддерживать молочную железу. Постоянное давление нарушает ее кровоснабжение, а это повышает риск опухоли. Физическая активность – подойдут танцы, гимнастика, бег. А идеальный вид спорта для молочной железы – плавание 2-3 раза в неделю. Роды и грудное вскармливание – каждый год кормления грудью снижает риск рака молочной железы на 8%, а каждый роды – на 9%. Самообследование груди – важно выработать привычку раз в месяц в одно и то же время, лучше через пару дней после окончания менструации. Осматривать грудь в зеркале и прощупывать ее в положении стоя и лежа. Также нужно осматривать белье, чтобы убедиться, что нет выделения из груди. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным. Позаботьтесь о себе. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал.